Всем доброго времени суток, с вами как всегда я, Мугивара Илья. Добро пожаловать в новую часть по Brawl Старсу. Я сегодня буду играть на Виллу новым персонажем Мифическом на новой карте ⁇ одиночное столкновение ⁇ жесткие границы, в на арене. Это самая клевая карта, по крайней мере, за последнее время. Давайте проверим, что, на что она способна вот здесь. Вот. <смех> <смех> <смех> да. Не, здесь я, конечно, ракал, но в самом начале мало кубков, но я еще не привык к этому браулеру. И посмотрите, можно взять просто на розочке, а, пойти куда-то куда и, не знаю, поатаковать. Но самый прикол в том, что 29 хп у нее оставалось, и я когда юзаю льту на ней, она полностью хиляется. И даже если вот я в дым ее отвожу, все равно много хп э, остается. Поэтому это бессмыслица, глупая какая-то фигня, я просто их отвожу. Невозможно ничего сделать с ними. Отводить их за построечки, не знаю, за здания, и уже там пытаться их убивать, потому что Вилло как метатель. И, кстати, я против Барлея. Бум-бум-бум. Мы выигрываем. Я, конечно, метатель, но Барлея сказал слабее. Здесь я попытался маленькую пингвиненка заманипулировать, но что-то не вышло. Здесь просто гениальше IQ move на примасе. Я взял на телепорте, его отправил, у меня мало хп оставалось, и он не может вернуться назад. Здесь я прямо наконец-то смог заманипулировать идеальненько. Начал атаковать тиммеров. Но из-за того, что это тупой, не знаю, Бонни, который еле как стреляет, ни гаджетов, ни ульты, ничего не доступно, хоть я и убиваю в конце. Это, конечно, печально. Смотрите, я могу двигаться, но я не могу юзать ульту, не могу кастовать новые эти. О, nice, Биби убивает. Я все-таки правильно сманипулировал. И здесь, смотрите, ульта есть, но отсека для того, чтобы не ультануть, и нету Это какой-то прям вообще, ну, недочет. И здесь прям так себя получается. Опа. Я чуть не умер. Кстати, на последней секунде вылавливаю его, он в зону выходит. И смогу его убить спокойно. Так, на найс, мы выиграем. Пока что, смотрите, здесь прям вообще самый жесткий момент. Я хотел заманипулировать этим костоломом, но что-то не получилось, и в итоге меня просто зажали сверху, снизу я какой-то лох. Это первый раз, кстати говоря, заметатель, я попробовал заманипулироваться, но меня и убили в тот же момент. В общем, поднял я за этот период 150 кубков более-менее, вот поэтому вот такие вот дела. Если тебе понравился видеоролик, то ставь обязательно лайк, если полезно, то тоже лайк, напиши в комментариях. Всем пока, всем удачи.